Всем привет! Мои хорошие! С вами Светлана. Начинаем новый влог, будет много интересного. Поехали! Ударились по белорусской косметике, и сейчас покажу то, что забрала сегодня с Вайлберрис. И тени вторые. Мы с вами в недавнем влоге показывала вам такие они такие серо-сиреневые, что ли. Это немножко другой оттенок, и они у меня сейчас на глазах. Классный оттенок, но камера немножко врет. И особенно врет по поводу помады. Помада очень стойкая. С, с девчонками в Телеграм обсуждали и э, прям порекомендовали. Девочки, решай. Вот, поэтому заказала попробовать оттенок. Очень понравился такой при, приятный, освежающий. Идет еще другой оттенок. Я вам сейчас просвочу, но губах нет вообще. Вообще врет вот камера. Вот врет наглым образом. Она повледнее немножко. Она такая более нюдовая, что ли. Так, ну и вот сводчик. Смотрите, значит, первый у нас с вами вот этот оттенок, это тени. Тоже такой освежающий, классный оттенок. Люкс Визаж 107. Понравился. Понравился гораздо больше, чем предыдущий. Так, и помадка. Камера достоверно передает. Тоже Люкс Визаж. Это Нют Мат. Рилуи. Красивый очень оттеночка, Такой освежающий. И... Сейчас попробую поймать, где вот прям достоверно. Вот, вот, вот, вот сейчас прям достоверно. Все передает очень хорошо. Классное. Классное, могу сказать, что держится действительно долго. Тени вообще держатся, я вам уже рассказывала в предыдущей логике, как влитые без изменений. Помадка держится тоже долго, несколько часов, потихоньку съедается. То есть я уже перекусила, я уже покушала, да? Сидается изнутри, и выглядит это достаточно достойно, то есть не ни кусками, ничего. Она, да, сушит, она сушит сильно, а лучше перед нанесением применять бальзам, но она мега стойкая, красивая, но сушит губы. По мне, все-таки, да, действительно, идеальная помада матовая, это фаберлик жидкая матовая. Пусть она не настолько стойкая, но она не подчеркивает все морщинки на губках, это будет подчеркивать, 100% будет, поэтому праймер или бальзам я вот сегодня наносила на праймер. Она сушит, она будет подчеркивать морщинки, но стойкость, прям на самом деле крутая. Так, это у нас оттенок, я вам какой сказала. А, тон 18. Вот такие. Смотрите, даже на праймер, видите, очень сухая. Зато она вообще не отпечатывается. Это я уже покушала, да, и вот она пока без изменений. Но я подправляла один раз уже. Перед этим тоже покушала. То есть, практически весь день ее уже ношу. И она не стирается. Она не отпечатывается, если ничто не делаю. Вот она. Она на губах, как вылетая, сидит. Но э, есть такие вот моменты, да? но ну, мне кажется, любая такая стойкая помада, она будет сушить, подчеркивать морщинки на губах. Еще одна классная покупочка – это доска. Сегодня забрала ее только с Азона. На Велберс она, кстати, дороже. Но ну, там надо всегда мониторить, вы знаете, да? Что-то тут написано. Say Сей, Sail. Это, наверное, марка. Я искала побольше. Так, у меня доска Фаберлик, вы знаете, вот такого вот цвета, да, мятного. Я искала что-то побольше. Мне хотелось деревянную, достаточно толстую. По-моему, 1,7 сантиметра толщина, я с обиж... не ошибаюсь. И вот такая ручка. А для чего как бы ручка? Для того, чтобы вешать на мой импровизированный рейлинг. В целом мне очень нравится. Хорошая такая доска. Еще в деле не пробовала. Посмотрим, как будет служить. Вот с другой стороны все как бы пришло. Хорошенькое такое, все целенькое. Сейчас покажу, как в интерьере смотрится. Хочется добавить на кухню вот прям деревянных деталей. Еще одна интересная, очень актуальная покупка это капли силанг, чтобы держать свои эмоции и нервную систему под надежным контролем. Ну а теперь покажу вам доску в интерьере. Ну, и вот так вот смотрится в интерьере досточка. Очень классно, удобно ее вешать. Я на два крючочка ее сюда вешаю. И здорово. Она достаточно большая. Что хочу сказать, вот эти вот полки, да, мой импровизированный рейлинг, они ее выдерживают. Хотя она достаточно тяжелая, как бы они вообще много чего удерживают. Здорово. Хочется добавить еще больше дерева в интерьер. Если у вас есть какие-то идеи, девчонки, напишите. Напишите, что сделать деревянного. Что поставить деревянного. У нас сегодня что-то интересное будет. Мы сегодня с самого утра без к нам при этом делать натяжные потолки. Очень неожиданно. Нарисовался молодой человек, который нам будет все это делать. Так что смотрите до. Показываю вам до, если удастся, покажу в процессе. Одно мы будем делать потолок в коридоре. Короче говоря, тоже до. Показываю тоже до. Тут вот эта вот вся богадельня, ее, короче, надо снимать. Вот так он сейчас выглядит еще снять вот эти полки, они будут, сказали, мешаться. То есть крышки, двери да, от этих полок. Потом их либо надо будет обрезать, либо новые будем заказывать. Вот у нас там елка торчит. С этой стороны, со стороны коридора мы их сняли. В общем, прощай, старый потолок. Тихоньку заносят материалы. После. Красота. Очень ярко. Вот прям очень-очень ярко. 104 лампочки, потолок матовый и 4 лампочки вот так по периметру. Нам прикрутили гордину к потолку. Теперь она вот так. Она теперь что-то мне по цвету не нравится. Слушайте, белый может ее покрасить. Прям как-то она мне теперь не подходит. Почему-то с этим потолком она бросается в глаза. Но это ладно, мелочи жизни, все. Вот. Сейчас покажу с другой стороны. Надо гирлянду теперь повесить обратно. Вчера снимала шторки, потому что стирала все шторки, скатерть. Все перестирали. И вот такая вот красота. Очень ярко стало, очень классно. Пока еще не заделали вот эту вот полку. Не знаю даже, чем ее заделывать, если честно, двери эти туда уже не подойдут, их если только обрезать, ну, в общем, посмотрим, может быть, пластиковые где-то заказать, я не знаю, правда, где они заказываются, или экран как под ванну, да, такой раздвижной, вот с дверками, вот если знаете, девчонки, напишите, где такие продаются, может быть, или они по размерам заказываются, нужен же определенный размер, да в целом такая вот красота и коридор и коридор а, тоже сделали я оттуда убрала а, в углу у меня вот здесь стояла такая высокая полка мы ее пока себе в комнату скрис поставили сегодня буду заказывать шкаф шкаф купе и надо потихоньку приступать к клейке стен панели стоят там ждут своего часа такие же вот была проблема в чем? Ну, во-первых, здесь угол, я хотела угловой, но здесь угол. В общем, мы с вами начинаем эпопею бюджетный ремонт коридора. Прихожей. Вот он. Видите? Они практически везде такие. И вот этот выступ еще. Вот, вот потолок, как бы. Сам. Вот тут тоже вот эти дверцы. Надо что-то с ними делать. Что-то надо с ними делать. Вот, собственно говоря, потолок. Сейчас хотели сходить в магазин. А, нужно купить какую-то крышечку. Красивую, беленькую, вот для этих проводов. И по шкафу. Искала, в общем, думала, угловой. Угловой из-за этого угла будет смотреться убого. Хотя они более вместительные, да, из-за этих выступов. Очки, да, очки. Кристюша нашла, да. Вот. И поэтому никак. Потом встал вопрос в счетчике, блин. Сейчас тут Wi-Fi пока временно стоит. Счетчик тоже мешается. Я хотела шкафку по вот так вот прям по стене. А, счетчик мешается и поговорила с друзьями у кого также у кого такие же квартиры они их в общем-то вырезают сзади в стенки шкафа отверстие и счетчик как бы там но ну, и бог с ним в общем вот так поэтому заказала шкаф купе хотела совсем большой но тут опять загвоздка выключатель зараза а чтобы его перенести но ну, это опять же это геморройно да это электрик это все дела и так далее поэтому шкаф у меня где-то вот до сюда будет вот такой метр 20 или метр 20 метр 20 да. метр двадцать вот в высоту он будет метр 2 29 2 30 практически до потолка вот столько наверное останется и а, в ширину он вот так будет 45 то есть он будет где-то вот до сюда вот так вот такой вот шкаф все туда у нас влезет, обувь, одежда, все, как бы, расфасом и так далее. Вот сюда, по этой стене, которая получается как будто немного с углублением, да, я хотела заказать либо обувницу узкую поставить, чтобы она проходу вот здесь не мешалась, либо комод, но тоже получается узкий вот так поставить. В общем, я еще подумаю, сначала закажу шкаф, мы его соберем, визуализирую, и потом уже буду думать, что вот по этой стене поставить. Шкаф, кстати, с одной зеркальной дверью, потому что зеркало напротив входа не вешают. Я думала зеркало повесить назад на входную дверь. Как бы так делают сейчас, но решила все-таки шкаф, там одна дверь будет зеркальная, одна дверь такая, вот, поэтому начинаем переделку коридора, потолок уже сделан, шкаф подбирала вот такого цвета, хотела совсем белый, но потом подумала, что нет, вот вроде должен подойти будет под двери наши, да, по цвету посмотрим. Вот, вот такие пока дела. Так что вот так вот коридорчик. до, да? Наверное, в следующий раз вы уже как-то точку выкинуть. Уже ее кот всю обэтовал. Надо новую покупать. Потом новую какую-нибудь красивую мы купим. Всю обувь в шкаф уберу. Вот это выкину тоже, вот этот стеллаж. В общем-то, одежда вся уберется. И не будет здесь никакого хлама. Все будет красиво. Поэтому вот такие вот дела. Потолки, кстати, нам сделали очень быстро. Он, наверное, начал где-то в 10 утра и закончил уже в 4. То есть два потолка. Все здорово, все отлично. Крис, правда, пугалась, когда сверлили. Ну ничего, все нормально. Сейчас будем все докупать, все аккуратненько. Мы по рекомендации молодого человека как бы искали, да, кому он уже делал. Так что если в Туле кому-то контакты и в области нужны, кому потолки нужны, обращайтесь, дам контакт, потому что молодой человек очень добросовестно, он за собой убрался. Как бы все здорово, все замечательно вообще. И бюджетно. За два потолка мы отдали 11 700. Вместе с лампочками, со всеми делами, за работу, за все. То есть, вот вообще, я считаю, это нормально. Ой. Ну что, мы хорошие, на этом влог буду заканчивать, наверное, да? Будем докупать все, что нужно. Заказывать шкаф. Буду держать вас в курсе. Начинаем эпопею с ремонтом коридора. Всех люблю, целую, всем пока-пока.